Итак, всем добрый день. Вот у меня кото сопровождение. Кото спецназ. Я вышла на YouTube после долгого отсутствия. Отсутствовала я, естественно, по уважительной причине. Причину озвучивать не буду. Так получилось. у нас тает все оттаивает самый зверский самый зверский у нас зеленый чистотел из под снега вылез к заходить не будем там у них Довольно-таки сыро и мрачно. Ну, вроде как уже начинают. Надо сегодня прибрать вольер. Никого пока не выпускаем ни курей, ни гусей. Ну, что у нас вот так вот порвало пленку. Она там висит. Там небо просвечивает. Порвала пленку, и поэтому сначала обработаем выгул, потом будем пускать животных. Он у нас еще снега лежит, Она сантиметров сорок. Это у нас уже лужи рожаются. Зима потихонечку уходит. Это лежит моя маленькая кучка дров. Ой, вода тут уже ушла. Вчера тут стояла вода, сегодня уже ушла. Так что. меня тут пилили-пилили. В общем, выгрызли чуть-чуть. Так что вот такое вот. Надо будет подготовить. все к следующей зиме. Yes, нормально. Да, пока были морозы, такая отсутствовала. Муж, он мне вывел прелесть. Прелесть я вам сейчас покажу. Прелести скоро месяц. Ну, сейчас выверется. Ну кто самый смелый? Я получил <свист> черный розовый, получил черный плюс, все нормально. Они ходят. Ругают все между собой. Гу surrenderedочка Ну и самый любопытный Гу Романожка наверное Так что пускай растет. Очень, вот такое богаче выволо у нас 30-градусное мороженое. Товарищи больше не носутся. Возможно, линяют. вперед. Вот Он тут яркий куриный представитель уже отдыхать забралась. Да? Ты отдыхаешь от всех. Да. Да. Все надоели тебе. Ты отдыхаешь тут. Умничка куры собираются не здесь так что все нормально все хозяйство на месте Только одни гуси потрпанные ну, сейчас перелиняю, сейчас скоро на улицу выйдут. да да так что вот такие вот представители у меня. Гриня, за детьми наблюдаешь за детьми наблюдаешь. Как они там хороводы водят? Так что вот через недельку нам уже будет тут месяц. Ладно, пойдем погуляем дальше на улицу. Погуляем дальше на улицу. Ой, ну вот и прогулялись. В лесу на дороге полметра снега. Поэтому снимать не стало. Вот дошли на речку. Речка поднялась где-то на метр. Так что скоро, если обещают на выходные лесовую температуру, то вот это все все дальние угодья будут затоплены водой. Так что ну, мостик вроде стоит. Мостик не подмыло. Да, обещанные подарки я отправила Отправилась сегодня смотрела, докуда не доехали. В общем, одна посылка поехала с Казанского вокзала, вторая поехала с Павелецкого вокзала. Все по назначению. Пришлось, правда, сделать пару звоночков на почту. Так как там, видимо, сбой программы скрин этот выставить не могу не могу обнародовать чужие данные, поэтому скрин я пришлю адресату с кем я разбиралась а так подарки ушли сегодня скину трек-коды и все буду ждать все дойдет до места ветер у нас сегодня ужас какой ветер ужасный холодище ладно пойдемте наверх вот у речки снег ставил все ставило а вот там дальше полметра снега так что буду пробираться обратно ну, птички поют, тепло чувствуют. Так что будем пробираться обратно. У кого-то трава зеленеет, у кого-то снег лежит. У нас еще снега сколько. Но ну, сейчас уже поставил приехала, сняла, она еще не выкладывала. наверное, потом позже выложу для сравнения, где человека. Так что у нас еще зима, и зима нас еще не отпускает. Вот. Речка еще бегом не побежала. Ну я подтопления не боюсь У нас высоко У нас где-то Метра три хорошие Вот на том месте, где я стою А дача там еще выше Так что Так что Потопления не ждем ну чего? Буду я пробираться в обратную сторону, буду подходить к даче, я вам все покажу. Ну вот, выбрались из леса. Вода пришла к соседям. Вот тут вот я шла. Тут снега. К этой стороне много еще. Соседи лужится Мы пройдем здесь. Выйдем на дорогу. Выйдем на дорогу. Посмотрим, что здесь творится. уже на все проваливается очень скоро все будет сухо у нас островок бруснички все зеленое стоит да пес охрана там была кота охрана, а это пёс охрана. Здесь везде брусничка торчит. Вот. Сегодня. Сегодня длинное видео будет. Вот там у нас закат, на камеру так не видно. На камеру так не видно. Пойдем и буду я чистить вольер. целый сапоги начерпал. кто-то здесь ходил ну, оттавил фундамент тут люди дачку хотели делать сейчас постараюсь побежать сделать вот это вот посерединке черненькая это у них подвал сделан там водичка стоит, а место здесь вообще хорошее. Заброшенный участок, вот здесь дача, а вот здесь лес. В общем, вот так вот это выглядит вот фундамент, а через дорогу лес. Поэтому мне здесь нравится. Так вот. Мы пришли в весну и зимы, Ать. И все, хорошо, тут все поободрали, пообкарнали, но дорога не такая сырая, как кажется, вот нормально, смотри, надо в ту сторону прогуляться. Там у меня есть свои дела он здесь в лесу снега намного меньше чем там у речки вот. так что вот такая вот грязь такие лужи. но обещают плюс 15 плюс 16 или мы поплывем. Или мы высохнем. Что-то одно из двух. Тут посреди рожи мне идти не хочется. Что, обойдем здесь. Стороночкой. У меня как-то в марте по снегу муж Змею поймал, поэтому я иду и посматриваю под ноги. Если они по снегу ползают, то тут в траве в такой не заметишь. Ну, не нормально. Нормальная дорожка таивает. Еще чуть-чуть и по грибы можно будет идти. Все чудненько. Так что гусики растут. <coughs> Подарки я отправила. Кого ты там видишь? Кто там есть, Дана? Никого ведь нету? Кто там есть? Кто там? Кто там? Я никого не вижу. Ты кого видишь? Кто там есть? кого-то а увидел ну вот с весны возвращаемся обратно в зиму вон наша лужа высохла наша лужа высохла так что все хорошо И мы возвращаемся обратно в зиму да да барышня Кто там стучится? Ворота стучатся от ветра, да? Кто там стучится? Ворота, ворота стучатся. О, снега почти по пояс. через земля теплая. А. Ну, ну, ну. Жарко стало? Жарко стало, да? Не пойдешь домой? Пойдешь домой? Так и будешь тут лежать, да? Ты все, что ли? Ты все, что ли? Кто там тебя кусил? Кто там тебя кусил? Какие у нас? Собачки прикинуться мертвыми. Я потом думаю, что угодно. Все, опять зима. Опять снег. Так что. Больше я исчезать не собираюсь. Будем думать новые идеи, хотя их накопилось уже очень много. Ай. Где, чего, кому и как для съемок. Mm -hmm. Вот тут весна. А у меня зима. Вот такая у меня зимушка-зима. Вот. Так что буду снимать. Постараюсь каждый день. Если такая возможность будет На выходных не обещаю, потому что на выходных я... у меня марафонский не бегает марафонская прогулка. Вот. Но думаю, что думаю, что сообразим. Чего? Бежишь? Ты же там вроде прикидывался. Давай, давай, заходи. Не хочешь заходить, там обойдешь.